Одно из упражнений для гибкости – это э, наклон вперед, положение сидя. Итак, садимся, ноги э, ровно. Есть между ногами расстояние где-то вот на ладонь, на кулак, носки на себя. И здесь стараемся руками как можно дальше э, потянуться вперед. Вот есть такой норматив чтобы вот сюда ставить линейку, и вы уже как бы наклоняясь, остаетесь на линейке можно дальше. А тоже на выдох. И подержать. Ошибка будет, если вы будете сгибать колени. Это есть ошибка.